Бинни – это место, в котором ваш ребенок будет счастлив. Уютный интерьер с сохранением эко-стиля, атмосфера спокойствия, заботы и радости. Друзья – самые лучшие воспитатели, вкусная полезная еда и море игрушек. Бинни – это тот детский сад, в который хочется вернуться. У нас все продумано до мелочей. Натуральная, вкусная, а самое главное – полезная еда. Только свежие продукты высокого качества. Мебель из натуральных материалов. Постельное белье из нежной гипоаллергенной ткани. Экологичная повседневная жизнь. Утренняя разминка и спорт, прогулки, подготовка к школе, изучение английского языка и творческие кружки. Друзья-воспитатели, которые поддержат в любую минуту, позаботятся и весело проведут время с ребенком. Комфортное общение с другими ребятами, даже самые маленькие находят себе лучших друзей. И даже уборка на территории детского сада проводится с помощью экотоваров «Белый кот». Для уборки помещений мы не применяем вредную бытовую химию, используем только воду и товары, которые уничтожают бактерии и микробы, микроволокно. А стирка пижамок осуществляется с экологичными шариками для стирки и гипоаллергенным порошком без фосфатов, химикатов и запаха. Ведь доверие родителей и здоровье детей – важнейшая составляющая нашей работы. Самое время идти в детский сад Бинни и провести там свой самый лучший день. Спасибо, что вы с нами.